Приветствую вас, мои родные подписчики. С вами Елена Дегурова, Содружество жителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для раков. А начну я с того, что я хотела бы вам напомнить, что мы входим а, прямо уже полноценно в коридор затмений, коридор возможностей, который у нас а, идет где-то с 18 января, но само затмение будет 31. 1 января. Второе затмение будет 15 февраля, и сам коридор затмений продлится практически до конца января. Как воспользоваться всеми ресурсами затмения, коридора возможностей? Это будет уникальное событие, потому что именно это затмение, именно вот этот период, его еще называют таким, в общем-то, знаком миллионера, потому что самые-самые перспективные возможности именно у проектов, финансовых вложений и так далее. Ну, подробно об этом вы можете посмотреть в нашем видео, мы проводили встречу открытую, если вдруг вы на нее не смогли попасть, то вы можете посмотреть запись чтобы посмотреть запись переходите пожалуйста на наш канал в youtube если вы нас смотрите сейчас в соцсетях то в правом нижнем углу нажмите на значок youtube вы попадете на наш канал обязательно подпишитесь и включите колокольчик чтобы получать оповещение о новых видео и прямо под видео есть все ссылочки при том на подарки не только на бесплатные видео о том как у меня у меня появились энерговибрационные практики и сеансы прогноз для вас на период затмения уникальная энерговибрационная практика быстрые деньги, которая поможет вам привлекать подарки и деньги, она вам в подарок под видео, переходите, подписывайтесь и конечно же книга, которая поможет уже сегодня самостоятельно начать свои желания исполнять, это буквально инструкция для подсознания, которой вы можете пользоваться и получать свои результаты и конечно же Делитесь максимально со своими друзьями. Чем больше счастливых людей, тем больше нам тоже счастья достанется. А теперь мои родные прогнозы для раков. <clears throat> У раков на этой неделе может быть две такие проблемные темы. Это финансы и любовь. Возможно, что финансовые поступления немного уменьшатся. Это особенно могут почувствовать те, у кого много долгов и, в общем-то, поджимают строки выплаты процентов по кредитам. Задержки с поступлением денег на ваши счета могут привести к напряжению относительно того, где брать деньги для выплат по вашим долгам, либо по вашим обязательствам. Нежелательно... Подавать заявление в банк за судой вам, ну, в лучшем случае, вам откажут, если вы получите деньги, то будет очень-очень тяжело ее возвращать. Также нежелательно подавать заявление на любые кредиты, либо договоренности. Вообще в целом ваши финансы в эти дни нуждаются в более экономичном и расчетливом регулировании. Что же касается романтических отношений, то вас может ждать разочарование. Возможно, ваши ожидания от любимого человека окажутся очень завышены и следовательно, более реально надо оценивать человека и себя, но ну и помнить такое уникальное правило – не стройте больших ожиданий, чтобы не получить больших разочарований. Наиболее позитивным направлением деятельности могут стать текущие дела. Вы проявите свои лучшие деловые качества и сможете выполнить... Достаточно большой объем работы. Давайте более детально рассмотрим отношения ваши на эту неделю. Влюбленные раки на этой неделе проходят достаточно непростую полосу. Возрастает тяга к необычному, в том числе в интимной сфере. Спутниками любовных экспромтов могут стать риски и роковые моменты. Вы можете неверно угадать вкусы партнера и его ожидания относительно вас в том числе. Раскрепощенность может обернуться утратой чутья, чувства меры, стиранием границ между любовью и дружбой. Из партнера по игре вас могут попытаться понизить до статуса слуги в некотором роде, важно помнить о цене, которую вы платите за новизну и приключения, насколько вы готовы расплатиться этим, а что это вы оцениваете сами. И что касается прогноза карьеры и финансов на эту неделю. Как я уже говорила, риски на этой неделе могут почувствовать многие раки, и также, несмотря на многие риски, вы можете почувствовать в себе энергетический подъем, что сгладит эту ситуацию и благотворно отразится на уровне работоспособности. Сотрудничество с коллегами складывается ну, достаточно вполне конструктивно, также в вашем трудовом коллективе может появиться новый сотрудник, с которым вы вполне поладите, однако это не лучшее время для финансовых а, спекуляций, То есть любых вложений, а, что касаемо взять, дать, вложить, инвестировать а, и так далее. А игроки на валютной бирже рискуют понести очень крупные убытки. А бизнесменам рекомендуется воздержаться от принятия излишне авантюрных. Поступков. И здесь я очень хотела бы в первую очередь дать такое предупреждение, если только есть какая-то серость в любой вашей сделке, либо непонятное что-то для вас прежде всего, или что-то не очень чистое, откажитесь от этой сделки на все время затмений, то есть до конца февраля. Никаких сделок не проводите, если вдруг у вас есть хоть малейшее сомнение, либо малейшая неточность, либо малейшая неготовность документов. Это не ваша сделка, пожалуйста, будьте бдительны. А, несмотря ни на что, я желаю вам самой счастливой недели, пусть она пройдет максимально гладко для вас. Ставьте лайки, делайте репосты, приглашайте друзей на наши встречи, на наши прогнозы. Чем больше счастливых людей, тем больше счастья всей планете. Это Правда, мои дорогие. Но ну и в конце концов, кто предупрежден, тот вооружен. С вами была Елена Дегурова, Содружество яркожителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.